вообще просто гениальный запрос хочу быть полностью независимым вот что такое жизнь вот абсолютно независящего ни от кого и ни от чего человека ну во первых это иллюзия такого не может быть но если даже представить то это человек который живет где-нибудь вообще вдалеке от людей занимается собственным хозяйством то есть у него э, небольшой домик, э, курочки, коровки, э, участок земли, которую он сам возделывает ручками своими, да, э, ну, там, с, к, лошадкой. Да, сам сеет, сам обрабатывает. Он ну, сеет лен, потом его выращивает из этого льна э, ткет ткани, из этих тканей шьет себе одежду. Э, овцы. Овцы дают ему, ну, он может делать себе зимнюю шубы и так далее. Потом сеет пшеницу, там, садит какие-то другие овощи, он эти овощи э, собирает, потом, ну, оставшийся год кушает. Там, допустим, охота. Ну, то есть, вот, вот, вот это есть полностью, не, ну, это независимый от социума. да. Но этот человек на 100% зависит от себя, от вложенных усилий, и он зависит от э, природы. Да, потому что сегодня, ну, в этом году дожди, и все погнило, в следующем году засуха, и ничего не выросло да, И от природы. То есть невозможно жить и ни от чего не зависеть. Ну, это просто нереально. Деньги – это следствие тех услуг, которые мы предоставляем миру. То есть, это такой показатель нашей, ну, деньги это вообще очень, это чисто социальная энергия. Да? Если брать э, стихии, да, огонь, вода, вот вы земля, то пятая стихия, это можно, ну, условно можно назвать деньги, это социальная стихия. Наша, степень нашей включенности. И финансово быть абсолютно независимой тоже невозможно, потому что женщины, которые полностью, условно, финансово независимы, они зависят от того, кто им дает эти деньги, бизнес, либо мужчины. Тут вопрос в том, как я с вот этим, от которого я завишу, да, от которого зависит мое существование, взаимодействую. Что я даю ему, что я получаю от него и как мне в этом. Если получается, то круто, да, я могу себя наполнять. То есть независимости хотят люди, которые не умеют наполнять себя сами не умеют насыщаться, не умеют брать из мира, именно, именно брать, притягивать к себе. Для этого необходимо научиться брать, говорить, я хочу вот это, и идти к этому, его к себе притягивать.